Добрый день, программа Freeride не закончилась и можно подвести итоги и рассказать, как оно было. Поехали. Здравствуйте, фибербруне. Только что закончилась программа Freeride Fiberbury со Скитуром. Она прошла и, в принципе, можно сказать, что все получилось и все удалось. Все вышло как планировали, даже намного лучше. В чем-то повезло, в чем-то не повезло, Но давайте по порядку. Идея программы заключалась в том, то есть она была для меня немножко нова заключалась в том, чтобы уйти от формата школ но не уходить в формат чисто какого-то такого э ослиного катания с гидами, и когда едет гид вперед и за ним ослики едут и гид просто говорит, ну вот сюда давайте вот, вот, сюда, вот сюда", все, все поехали ну, вот. была все таки идея, была программа был смысл смысл данного выезда для меня понимался таким образом, чтобы перейти на уровень осознанного катания с группой, чтобы катание было не просто там, вот хочу просто ехать там пухляк по жопу там и все у меня хорошо а понять, прийти к пониманию того, что катание это осмысленная какая-то часть жизни и она должна быть осмысленная, чтобы ответить на вопрос что я хочу там от спуска конкретного, да и дальше кататься не там, где можно залезть не там, где хороший там снег или что-то а там, где можно сделать что-то интересное то есть, посмотрев склон, да подумать что я хочу я хочу там прыгать я хочу там дропать хочу там хочу на скорости кататься хочу проехать как-то там плавно по хорошему снегу да исходя из этого уже искать линии исходя из этого их планировать исходя из этого просматривать маршрут исходя из этого определять там точку входа на старт на линию да точку выхода чтобы не просто подниматься там наверх настолько насколько можно подняться подниматься ровно наверх настолько насколько нужно подниматься для того чтобы пройти ту линию которую ты спланировал да второй смысл Второй смысл, который я внес в эту программу, в том, чтобы катание было именно полностью осмысленное. То есть проезды по любой трассе только с просмотром, подъем только с просмотром. То есть каждый участник должен понимать, что любое действие, будь оно с гидом, будь оно без гида, оно должно быть осознанным. И ну, какой смысл да, ехать по трассе, которую ты не видел? Ну, только на словах, что там мочите там чисто, там, выбирайте линию снег хороший. Но это бессмысленно. Да? Человек должен сам понимать и сам в глубине души э отпускаться. да, И понимать, куда он едет, уметь работать с ориентирами. Без этого катание бессмысленно. Без этого это просто вот как вот мешок там с помойкой скинули, он покатился. Ну, докатился, да, помойка не рассыпалась. Ну, отлично. О, суперрайдер. Вот. Катание должно быть именно с просмотром И каждый участник группы должен уметь находить места С которого просмотреть трассу, которая его интересует Потом отработать, запомнить ориентиры, по ней проехать Но в итоге все удалось Получилось так, что все участники банкета нашего проехали то, что запланировали, Смогли сориентироваться на местности Подняться куда надо, спуститься куда надо При этом с обеспечением должного уровня безопасности вот. Были интересные маршруты, были интересные линии, все получилось. Хотя, в общем-то, тут, надо сказать, что нам немножко не повезло, потому что мы попались в Виврун, самые какие-то праздники, вот. и народу было какое-то безумное количество, и весь снег, который был хоть как-то доступен, даже с учетом скитура, был искатом просто в трэш. Вот. Но нам это добавило только некого такого азарта, потому что нам пришлось приходилось больше думать и для программы это намного интересней потому что когда ты вот извините поднялся с подъемника вот на линия ну как бы делать нечего просто взял да съехал да? когда тебе нужно закладывать какие-то вещи там зайти там в соседний цирк там из которого еще там который фиг просмотришь и который даже не видно нигде да вот тут начинается веселая интересная история вот. опять-таки Фибербрун славится тем что здесь есть сразу несколько спортивных трасс, есть юниорская трасса, есть ФВК трасса, есть ФВТ трасса, Василолдер. А, проехали мы все. Ну, фвт трассу мы не поехали сверху, потому что и смысла не было, и пока еще не тот у нас был в группе, как бы Калинкорг. Вот. Ну и плюс она для обыденного катания не очень интересна, потому что на нее надо очень долго забираться по хребту. В общем-то, и Овчинка выделки получается не стоит. Вот. Юниорскую трассу обкатали всю, фвк трассу обкатали всю. В общем, в итоге получилось хорошее катание по хорошему снегу, интересное, и главное, что осознано и безопасное. Вот. Формат такой в школу нам очень понравился, такой программы. И очень много позитивных эмоций. Хотя были трудности у нас и с погодой и совсем, но все прошло на ура, и эмоции очень положительные, опыт очень хороший. История понравилась, снег хороший, рельеф интересный. Опять-таки, очень понравилось.. Э Такое, знаете, концентрация скитура. Скитура использовали в минимальной степени. Просто вообще в минимальной. То есть конверсия. Отношение подъема на скитуре к количеству спуска, ну там меньше 5%, я так думаю. Вот. То есть он у нас не напряг, и много времени не отнял, но при этом добавил нам в катание, ну как бы некоторое такое разнообразие и действительно серьезно так расширил Нам катань. катание. Вот. Программу будем повторять, поэтому как бы... Кто хочет вот, покататься вот так, как это было на заднем плане. Хотя я еще раз отмечу, что ну, у нас не было цели именно катать вот какой-то без, без, безграничный паундер, Именно была цель именно катания по сложному рельефу интересно и осознанно. если вам нравится это катание, которое вот идет на заднем плане, опять-таки целью именно снимать у нас не было. У нас было всего две камеры, которые мы зачастую забывали включать. Вот, ну, хотите также записывайтесь, не пропустите календарь, количество мест строго ограничено. Вот, программа будет, и она будет интересна. Вот, за календарем, обновлением следите на сайте. Ну, и вообще, чтобы все, ничего не пропускать, подписывайтесь, ставьте лайки в соцсетях. Пока!